Приветствую подписчиков и гостей моего канала. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе хочу предложить вам бант из репсовой ленты. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла два цвета ленты. Ее ширина 4 сантиметра, И для первой части бантика Понадобилось 4 отрезка по 26 сантиметров каждый. Срезы я обработала огнем, а потом сложила ленту на ленту. Потом пополам и отметила центр канцелярским зажимом. детали будем делать в зеркальном отражении вот так заготавливаем две полоски и теперь будем складывать уголочком острый угол это центр ленты и под прямым углом у нас смотрят концы один влево второй Вверх. Точно так же делаем другой конец, только поворачиваем уже в правую сторону уголок. И положение закрепляем зажимом. Получается у нас две вот такие детали в зеркальном отражении. Теперь берем одну из лент. И складываем вот таким образом подворачиваем от себя и у меня ширина этого сгиба 4 5 миллиметров делаю на глаз как получается теперь срезы верхних двух лент подворачиваю к основанию уголочка вот так и нижние концы лент подворачиваю к центру и тоже боками закреплю канцелярским зажимом просто для удобства чтобы быстрее вам показать теперь левую часть подворачиваю ленту от себя и еще раз и вторую ленту теперь два верхних конца подставляю к острому уголочку здесь концы выравниваю и нижние концы тоже подворачиваю к уголку. Получается две вот такие детали. Теперь я уберу зажимы, потому что мне будет неудобно сшивать и скреплю всю конструкцию булавкой. вы же можете сразу же скреплять все булавочкой так одна деталь и вторая теперь буду накладывать детали срезами одну на другую здесь я выравниваю вот эти линии диагональные. Желательно, чтобы они совпадали. Сходились как бы в одну точку. И теперь буду сшивать детали. Здесь очень толстое место получается у нас. Поэтому я буду делать несколько стежков в одном месте. Вот так хорошо закрепляю нитку, а теперь небольшими стежками, захватывая каждый уголочек, я иду влево. Здесь уже можно булавки убрать, они не нужны. теперь стягиваю ниточку. И получается у меня вот такая деталь. Это одна половинка банта. Пока мы ее оставим. Вторую половинку банты делаем из такого же количества лент. Только теперь эти ленты будут длиной в 23 см. Точно так же складываем их посередине и отмечаем центр. Теперь так же, как в первом случае, будем делать, складывать ленту в зеркальном отражении. Вот сейчас повернули ленту вправо, а теперь будем поворачивать влево. Подгибаем одну ленту и вторую. Скрепляем булавочкой. И теперь концы ленты подставляем к острому углу. И эти концы тоже подставили к острому углу. Заготовка есть. И с этой частью бантика поступаем точно так же вот заготовочки готовы и мы будем их сшивать все как в первом случае Теперь и эта часть банта, вторая часть гораздо меньше, тоже готова. Теперь их склеим, наносим клей на большую часть. Теперь смотрите, как я их подставляю и склеиваю под прямым углом, ну, почти прямой угол. Видите? Сейчас в Европе очень модно такие бантики бантик стоял на голове теперь беру зажим его длина 6 сантиметров и его буду приклеивать на меньшую часть Вот таким образом смотрится бантик. Теперь серединку будем оформлять. Я беру отрезок ленты 10 сантиметров, складываю его втрое, оплавляю срезы с одной стороны и с другой. Сюда я приклеила страз вот такой большой в оправе. И по периметру обклеила цепочкой стразами. И получилось у меня такое украшение для банда. Ну, приклею его самым стандартным способом, используя горячий клей. Лишнее связаем и завершаем свою работу. Закрою некрасивое место под зажимом вот таким маленьким овалом. Конечно же, его нужно оплавить огнем и сделать это место аккуратно. Все, бантик готов. Такой яркий бразильский бантик. Я благодарю вас за просмотр. Также я благодарна всем тем, кто оставляет комментарии под видео. Кто оставляет лайки. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Ирина. И до новых встреч!